Добрый день, меня зовут Вера Генина, и мне повезло, я постоянная участница всех мероприятий, которые, или почти всех, которые делает Алла Заднепровская. Для меня это реально прикоснуться к живому делу, живому коучингам, живым тренингам. И этот курс продвинутый коучинг и мастерство в коучинге для меня еще очередная а, ну, для себя вклад в развитие, еще что-то новое, новые инструменты, усилить себя. Усилить себя – это значит быть более полезным и более эффективным для своих клиентов. Это значит, что а, люди будут, будут достигать своих результатов еще легче. И поэтому Uh, ну, я реально привержена живому делу, для меня это в кайф и это просто the best. Welcome!